Гранат. Перед вами необработанный камень. Ну, конечно, сложно узнать в нем один из самых красивых, природных, драгоценных камней. Гранат обладает довольно разнообразной окраской. В природе чаще всего встречается красный и темно-красный гранат. Реже оранжевый, лиловый, зеленый, фиолетовый и черный. Считается, что гранат как и многие другие камни-защитники, усиливает ауру и создает щит положительных вибраций, который отражает отрицательные энергии.